Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 5, настройка даты и времени. Настройки и корректировка даты и времени на кассовом аппарате Vator 5 производится только при закрытой смене. Для этого нажимаем Настройки, выбираем Дата и время, вводим корректное время.